помочь Я его перекинул, на приделся. Стой, стой, стой, стой. Да, он не может, я что-то отказал. А что там вдруг начала эта плохость? We'll right. ты в рот что он блядь? делает блядь? я не знаю что он блядь, мудак нахуй Подожди, подожди, там мозаик ⁇ п-твое украину завижений с не соглашение Обалдеть! Он не не знаю, а не запах, Боже, я. Городов, вроде себе не походил вашей лады. Российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, не, не уезжай. захуевший вообще смотреть, что везде. чуть не разбился нах на Стол. Так надо смотреть куда едешь Охуеть! Его вот, твою мать! Я себе. Ну дети его тебе. Ебка твою мать! Вот машу, это охуеть! Машу. Вот такой же клон! Папа. Ты чё, сказал? спишь, что ли? Он ушел, по-моему. Дай, пока. Спит, 0535. А, ребята, авария там нифига себе вот напротив СКК. Машина стоп снесла там, все искрит, что-то сейчас загорится, что ли. Уходи влево, уходи, уходи, уходи, уходи. Жертвы есть нет, или нет? нет.